Попади, попади, брат, Есть, сука, уху, пизда ему. Давай, Петрович, брат. Он, он дальше уходит прямо. Блять. Пр вправо он идет. Видишь его? Есть? Нет. Влево пошел. Нести? Нет, нет.